Сегодня в конференц-зале можно услышать не только разговоры о бизнесе, но и поздравления торгово-промышленной палате семь лет. Не остались без подарков и представители компании. Новым участникам вручили членские билеты. Одной из главных тем сегодняшней встречи стал экспорт. Челябинская экспорт не упал. То есть снижение произошло всего лишь на 3 процента. Это достаточно хороший результат, особенно потому, что наши коллеги по Уральскому федеральному округу, но ну, у них падение происходило процентов на 20. С докладом выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров. Спикер рассказал предпринимателям о самых перспективных странах для экспорта своего товара. Что давно мы уже не собирались, нам нельзя было, все это знают, но понятно, что бизнес сейчас очень важно выйти на внешний рынок. Вот именно об этом мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить о тех формах поддержки, которые наше государство на трех уровнях власти могут оказать бизнесу. И для для нас это очень важно, потому что бизнес, ну, правда, в крайне затруднительном положении. Также в этот день не обошлось без тем о внешнеэкономических связях и международной сертификации. Но больше всего интереса у предпринимателей вызвало выступление представителей торгово-промышленной палаты МИАСа в Китае. Бизнесмены узнали о всех тонкостях восточного рынка. Сейчас, Тимур, у нас на связи Китай. Это зона ШОС. Это наше представительство протокола промышленной палаты, которое мы с осени декабря прошлого года подключаем к нашей работе. И ребята очень активно, самое главное, что они размещаются в очень хорошем месте в пилотной зоне ШОС. Вот. И... Есть, у нас здесь мы можем рассмотреть, у нас есть. И сейчас у нас будет выступление представителей ТПП «Мясо» в Китае, провинция Шаньдун. Цендау, Зеленин Сергей, Светлана Ван. Светлана 20 лет живет работает в городе в Китае. Их дети, ну наверное, можно рассказать, они переводчики высококвалифицированные сейчас переводят уже все практические весь миссии государственные приемы Тимур есть на время давай быстрее. они нас слышат они нас слышат тогда подключаем так сергей ты ты ты видео включаешь а мы можем сергей они Олег, я слышу вас меня слышно да да слышно но не видно Ну, мне видео включу тогда будет уже плохо слышно Тогда давайте заставку, и, э, Тимур, здесь видео выключи, пока у нас идет. Вот у нас на заставке Сергей Зеленин, э, один из представителей ТПП. Сергей, приветствую на слово, очень коротко, и мы запускаем видеоролик. Знаем, что сейчас очень плохая связь с Китаем. Они специально приготовили видеоролик маленький на три минутки э, со своим выступлением, как будто бы в прямом эфире. Поехали. Они нас не будут приветствовать? Добрый день, дорогие Привет, друзья, да. коллеги и партнеры. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента торговой промышленной палаты mm -hmm. МИАСа. Екатерину Литвенову за оказанную честь и доверие представлять такого промышленную палату в Китае. А также хочу поздравить весь коллектив с днем рождения, пожелать развития, стабильности, благополучия в финансовом плане, свежих сил, чтобы идти вперед, побеждать и с каждым годом подниматься на новый уровень. Вот, собственно... Все поздравления. Сергей спасибо. Сергей, спасибо. Мы запускаем ваш видеоролик, тогда смотрим. И если будут вопросы, то мы также на связи просто их вам зададим. Хорошо? Хорошо. Отлично. Меня зовут Сергей Тилини. Я являюсь соучредителем двух китайских экспортно-импортных компаний. И также являюсь руководителем проекта «Обсолютно Начать свое выступление я хотел бы за слов основателя Алипа Багун, ЖКАМА. В течение прошлых 40 лет Китай делал ставку на обрабатывающую промышленность и экспорт, стремясь к модернизации мировой бизнес-системы посредством увеличения сбыта своих товаров. Теперь он переориентировался на увеличение импорта. Это не только вызовы, но и возможности. Потенциал внутреннего рынка Китая огромен. Через 15 лет число населения со средним доходом здесь достигнет 600 миллионов человек. Эти люди, уделяющие повышенное внимание здоровью и качеству жизни, станут потенциальными потребителями европейских товаров, сказал Джек Китайский рынок очень огромный и очень конкурентоспособный. И здесь, в Китае, происходит огромная работа по завоеванию китайского потребителя. Для того, чтобы начать экспортировать свою продукцию на китайский рынок, надо понять, нужен ли вам Китай. Готовы ли производитель и его продукция для экспансии на китайский рынок. Есть ли вообще понимание, с какими сложностями сталкиваются в Китае те, кто занимается продвижением товаров? И перед тем, как начать экспансию на китайский рынок, нужно обратить внимание на, казалось бы, незначительные, но очень важные моменты. Первое, на что нужно обратить внимание, это очень важно, это адаптация продукта для китайского потребителя. То есть, о чем хочется сказать? Хочется сказать о том, что упаковка должна быть яркой. Товар должен выделяться из общей массы, понимаете, как бы, чтобы он, ну, то есть, надо еще постараться, чтобы вас купили. Ну, то есть, если ваша упаковка не выглядит примерно так, то вам нечего делать на китайской полке практически, понимаете? Китайцы немножко другое восприятие. Они по-другому понимают, что такое сладкое. Они по-другому понимают, что такое кислое, острое. Второе, это маркетинговое исследование. Соглашусь, не всегда они нужны, но довольно часто лучше это сделать. Ведь результаты маркетинговых исследований позволяют лучше понять конкурентную среду, культурные потребительности особенности, требования к продукту и условия законодательства. Третье – это перевод и адаптация информационных материалов. Перевод информации – это один из важнейших этапов работы в адаптации продукции. Очень важна грамотная подача материалов, история фабрики, производство товара. Должно быть написано так, чтобы захотелось прикоснуться к этой истории, почувствовать себя ее частью. Важно, перевод должен осуществлять носитель языка. Четвертое, это защита интеллектуальной собственности. Наверное, все уже слышали, как предприимчивые китайцы зарегистрировали 13 товарных знаков, наши производители молока до того, как они получили аккредитацию для экспорта на китайский рынок. Это нужно сделать практически в самом начале пути. Пятое ⁇ это дистрибуция промо. Наладить производство продукции в сложный и трудоемкий процесс. Но не менее сложной работой является организация сбыта на территории Китая. Все понимают, что даже открывая ларек в деревне, нужно организовать его полноправную работу. Пройти процедуру регистрации в орган, снять от помещения, сделать ремонт, заполнить товаром, нанять продавцов, сделать вывески, рекламные роллы, акции и так далее. Для того, чтобы продукт стал узнаваемым, нужно здесь проделать большую работу. Ваш бренд, ваш товар – это новинка среди огромного количества нового товара. Повторюсь, регистрация бренда, дегустация товара, адаптация продукта изменение и пополнение линейки, взаимодействие с китайским рынком, выстраивание отношений с китайскими партнерами, выезды, переговоры, выставки, акции, интернет-платформы и так далее. Все это ложится на плечи вашего представителя или вашего представительства. Это на самом деле серьезная и большая работа, требующая больших сил, вложений и времени. В свое выступление хочу закончить китайской пословицей. «Не бойся идти медленно», Пойся стоять на месте. Всех а, доброго. доброго. Спасибо. А, Спасибо за внимание. До свидания.